Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Поговорим в данном видео о ленивом драйвере. Так, перед этим хочу поблагодарить ребят за игру. Я буду осмерить, потому что все спят. И как показала практика, отключение ночью менее вероятнее всего. Подпишись на канал. В связи с происходящим я не могу дальше играть в Большом Альянсе. Отключение света – это малое, что угрожает мне. Я могу лишиться жизни из-за кривых ракет. В кавычках попадаю только по стратегически важным объектам. А то есть садикам, школам, складам гуманитарки, трансформаторным будкам. В связи с тем, что я просто не могу играть, я решил покинуть альянс и клан. Я бы мог назвать ники каждого, но не буду. В связи с сложившейся геополитической ситуацией мы находимся по разные стороны забора. Что могу сказать, люди атмосферные, крутые, веселые, скучать с ними не приходилось. Очень рад, что проиграл с вами больше полгода в Lineage 2 Mobile. Возможно, в скором будущем все закончится, наступит мир. Но я не уверен, что это случится так скоро. Просто больше 8 месяцев так называемой спецоперации, то есть гибридной войны в Украине. Я слышу одни и те же методички, что типа, если бы не мы то они напали. Ищем нацистов. Делаем просто вывод, что люди не хотят меняться и развиваться, становиться более образованнее и умнее. Лишь бы не было войны. Кто победит в этой войне? Покажет время. Что происходит в Украине? На данный момент только украинизация, что все пытаются переходить на украинскую мову. И происходит ненависть ему русскому. Очень интересно, почему? Откуда ненависть? Итак, перейдем к видео. Это видео не вышло, если бы добрые люди не прислали мне это видео. Как они красят Катуласа. Драйверил на боте. В итоге потерял 20 тысяч алмазов. Пойдет речь о арбе 77 уровня Катулас. Какая-то группа неизвестных людей с Леоны 02 покрасила Катуласа. Из-за того, что при покраске персонаж становится головорезом, его видно на карте. Спрятаться нереально. А так как данная арба была на боте, вот почему неудачный драйвер. Короче, Лига Справедливости с Леоны 02 бесплатно покрасит. Поможет снизить уровень процентов персонажа и многое другое. Все же можно спихнуть на несовершенный бот, который написал корейский школьник 9 лет на домашке по информатике. Можно придумать историю, ты ни в чем не виноват. Бот сошел с ума, пошел вырезать всех, кого видит. Но когда он стал головорезом, у бота проснулась совесть. И он убился об работях около 50 раз. При этом потерял все вещи. Один, два... Так, далее он прибегал, отхиливался, закупался, улетал и умирал. И так, около 50 раз. То, что ты теперь будешь работать бесплатно один месяц, ты держись. Ты драйвер. Ни в чем не виноват. Всегда можно найти отмазку. Fight. Дальше, теперь, бесплатная реклама G-Strike, видите ссылку на видео, где этот персонаж попался чисто случайно в кадр из-за своей хитрости, после чего ему скинули это видео, которое я сделал, он мне решил написать в Дискорде, там очень интересный диалог был, но я все читать не буду. Привет, тут я могу ответить тебе на твой вопрос, почему меня не трогают вары. Но ответь, очень интересно. Так вот, я сейчас работаю очень много. Это время с 5. И в лучшем случае я буду дома в 20.00 по МСК. Поэтому я тупо не вижу, когда вас там сливают враги и т.т. Я зайду, проверю чара и обратно. Работать. Переписываться с Кайденом или Йоси. Насчет слей его, я встану на спот, мне незачем. Никогда я основой, значит твинами вставал. Если, ну он говорит, основой не вставал, значит твинами вставал. Не вставал на голову с Альяновцу. Плюс я всегда топил за клан Альянс. И дальше это буду делать. Как только будет больше свободного времени. Так что прошу, пожалуйста, убрать это видео. Типа я враг для Джастиса. Никогда я врагом не буду против своего любимого клана Альянса. Уже пиздешь. И прежде чем делать такие видео, ты сначала мог спросить самого лично меня. Самого лично меня. Самого лично меня. Как и что я делаю? И почему нет реакции на варов, когда они вас льют? они а вставать рядом и заснять видео, как меня не трогают, а тебя льют. Ты не можешь решать за меня враг, я клану Альянсу или нет. Но с клан Альянса я не собираюсь выходить. Потом я ему пишу. Привет, так тебе нечего тогда переживать. Тебе не лют, потому что ты их не трогаешь. Они севают только тех, кто им отвечает или помогает против них ПВП. Ты просто оказался не в том месте и не в то время. Тебе были претензии с стороны клан лидером Если нет, почему ты переживаешь так? Как ты говоришь, у тебя нет времени играть. Есть множество ПВЕ кланов, можно выйти... Чтобы не попадать в такие ситуации, у тебя нет связи с Йоси, не из-за чего тогда переживать. Он мне пишет, что якобы оскорбил его ник, его достоинство. Он начинающий стример, да, есть такой стример, G-Strike, не буду ссылку показывать, и вообще может это не он даже. И не хочет морать свое имя грязью. Давайте посмотрим фрагмент из видео. Ну, классно, да, у нас союзники стоят. Он прибегает, тупо этот ему пишет, чтобы он прибежал меня убил. Вот вы понимаете, в чем дело? Вот. Ну, блядь, у меня такое просто мнение происходит, что... Как слышите, я говорю, у меня складывается впечатление, что он пишет. Я не утверждаю, что он такой плохой. Почему я назвал его хитрым? Потому что он в PvP Альянсе и стоит в фарме 24 на 7, не слезая с пота и его не трогают вары. Прикольно, это просто идеальная просто ситуация для того, чтобы играть линейдж 2 мобайл. Ты в PvP Альянсе, ты никуда не ходишь, у тебя там проблемы на работе, ты стоишь фармишь просто бота, у тебя никто На Леоне 0.2 было два Альянса, PvP и PvE. То есть если человек с пвп клана приходил на спот и спот был занят членом с клана пве, то он должен уступать. А так как все игроки пвп альянса друг другу равны, то я не могу его подвинуть, попросить подвинуться, как и он меня, у нас равные права. Почему я ему и написал нет времени выйди в пве клан, как бы не по понятиям товарищ. К чему я веду? Это разговор был за неделю до того, как Альянс распался, что Ворон решил стать независимым диктатором Леоны 02. После чего произошла революция, в которой я считаю нет проигравших, просто море контента Компентьева. На Леоне 02 стало три лагеря. Из трех лагерей два объединились против Ворона. Через некоторое время... Шли боевые действия. Пришел трансфер. Часть клана Ворона улетела куда-то. Ну вот, буквально неделю назад. Ужесточились ганги со стороны клана Ворона. Которые остались на Леоне 2. В котором засветился игрок G-Strike. Перед этим писавший мне, что он любит Алиан Джастис. И вышел с него. Для него Алиан Джастис это Ворон. Я так понимаю. Бриллиантовый Ворон. Переписка с игрового клиента. Я задаю вопрос, сколько ворон пообещал за то по киллам, пока он не вернулся. ха ха ха, -ха. Сам придумал дичь что эту. Скажи, что ты это просто так делаешь. 200 брелей. А как же? Ну не совсем просто так, а в удовольствии. Мне одно интересно, тебе не задолбалось всю ахинею придумывать? 300 брелей что ли? Ты вообще что ли? Э, нам не платят за килы, Мы делаем... От того, что это сами хотим. Ага, сами хотим, да? Почему я задал ему этот вопрос? Есть такой персонаж, РМТшный Джинс. Я так понимаю, забрюли, сделай что хочешь. После того, как ворон улетел, этот персонаж просто 24 на 7 сливал все, что можно. И, и все, что видел. Чтобы вы понимали, я стоял на споте. Джинс меня пыталась слить за ночь раз 100, наверное. Я просто делал ТП по локации. Он как невменяемый бегал по всем локациям. Не только он один это делал. Я еще одному человеку задал такой вопрос. Ник скрою, чтобы не подставлять. Сколько Ворон пообещал за топ по киллам? 100 килов в день 1к алмазов. Пока есть время заработать, а то позже не будет. Топ 10. То есть за 100 килов 1к алмазов и только Топ 10 игроков получат награду. Хорошее применение нахрюченных алмазов замка за полгода. Вот и вернемся к словам G-Strike, что Justice это его любимый альянс. Он топит за альянс, грош сына его словам. РМТ альянс его все. Короче, спасибо за контент. Это были незабываемые две недели, которые дали такую кучу эмоций, непередаваемых ощущений. Если тебе нравится, что я делаю, ставь лайк, подписывайся на канал. Но как игрока в PvP Альянсе, моя история заканчивается. И вообще, не знаю, что дальше буду делать. Время покажет. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Пока.